Секреты здоровья. Вы должны знать их с детства, но не знаете до сих пор. Я открою вам эти тайны. И тогда уже вам выбирать, быть здоровым или болеть. Сегодня мы посмотрим, что такое кровь. Но ну, в сущности, кровь – это бульон, в котором есть практически все. Как хорошее, так и плохое. Как и в любом бульоне, его главная составляющая – это вода. Структурированная вода. Или как ее называют плазма крови. Она занимает 50-60% от общего объема красные кровяные тельца. Очень интересная и полезная штучка это такая оригинальная упаковочка в виде сплюснутого диска, которая битком набита молекулами гемоглобина. Гемоглобин это такси, который может перевозить 4 пассажиров. Когда кровь проходит через легкие, в каждую молекулу гемоглобина. Садятся четыре молекулы кислорода, кровь приносит эритроциты к клеточкам, там молекулы кислорода выходят, а их места сразу же занимают молекулы углекислого газа. И машинка опять мчится в легкие на разгрузку. Следующее, что есть в нашей крови, это тромбоциты. Это такие пластиночки, которые при необходимости слипаются и ремонтируют поврежденный сосуд. Еще в нашей крови есть лейкоциты. Белые кровяные тельца Это настоящие беспощадные полицейские. Вместе с кровью они патрулируют весь наш организм, обнаруживают бактерии, вирусы, раковые клетки и уничтожают их. А помогают им в этом антитела, которых тоже в крови очень много. Антитела – это такие маячки, которые прикрепляются к вирусам и подают сигнал лейкоцитам. Вот он, здесь! Хватай его! Ну и, конечно же, в этом бульоне находятся все те питательные вещества, которые всосались в кишечнике и которые нужно доставить нашим клеточкам. Вот в сущности и все, что должно быть в чистой, хорошей, здоровой крови. Но, к сожалению, наша кровь очень далека от этого идеала, потому что все, буквально все, что попадает в нас через нос, через рот и через кожу, Прямиком идет в кровь. Вот почему наша кровь кишит вирусами, бактериями, личинками простейших. И, конечно же, она наполнена всевозможными ядами. Здесь и продукты выхлопных газов, и сигарет, и нитраты, и пестициды, красители, консерванты и прочая дрянь, которую мы глотаем, не задумываясь. И которую кровь послушно несет нашим клеточкам. Я хочу, чтобы вы это хорошенечко поняли. Все, что вы вдыхаете, съедаете и выпиваете, прямиком идет в кровь и разносится по всем клеточкам. А что происходит дальше, расскажу в следующем видео.